Так, всем привет. Погода у нас, ребята. Уже какой день идут дожди? Сегодня вот мелкие. А до этого были вообще проливные дожди. Вот хочу заснять маленькое видео такое. Нашел звездочки вот такие. Две штуки на 25 зубьев. Уже сделал вот одну. Вторую тоже. Эти сделал уже звездочки. Осталось обварить. Понки ставить и обвалить немножко, отваривать. Вот. Сделал в них втулочки, побольше диаметра немножко. И сделал втулочки, обваривать надо вот-вот. Вот. Сделал, здесь обварится и все на шпонку сюда. И немножко сваркой будет держаться, куда-нибудь денется. Сюда еще не делал, погода не дает ничего делать. Так, на 25 зубов нашел вот звездочки. Такие, короче. И на 15 зубьев. Такие же только на 15 еще. Вот. Вот такие вот. Две штуки. Пока такие, только больше ничего не нашел. Буду эти пока делать. Как-то так вот. Вот. Что я хотел заснять, спросить, пойдет, не пойдет на 15 и на 25 звездочки. На мост будет на 25, а на нижний вал на 15. Там что-то я замерял, обороты у нас получаются один к двум, что ли. На вале отбора мощности один раз проворачивается, здесь два раза совпадает я замечал и вроде а два оборота короче делаешь два оборота а здесь один оборот получается на вале отбора мощности два оборота здесь приходит два оборота сюда а здесь один получается и сейчас здесь на 25 зубьев звездочка а здесь будет на 15 ну это не знаю как Пойдет, не пойдет. Ну пока нашел такие, буду на них делать. Если найду, может, другие. Посмотрим, что получится. Если что, может, переделаю. Вот так вот. Ну, ладно, всем пока. Тут дождь идет. Вон, какая погода мерзкая. Ладно, всем пока. Подписывайтесь, ставим лайки.